Внимательно смотрим за Кирилла Сжимай себя Сжимай О, Хорошо, давай О, Еще раз. Видите? Удары сжадия одновременно Сильней Молодец, сильней Попытайся на носки Еще тайна Удар ну, нет давай, ну, ходишь, ходишь. Резко ходишь, резко нельзя останавливаться. У спринтеров, которые бегают зачастую в большие дистанции, если спринтер резко остановился, он может задохнуться. У него может остановиться сердце, понятно? Поэтому у ну человек, который бегает, бегуна. Только ты закрышь, разъехали поперечь. Еще медленно. Белкий? Белкий. Медленно. Умничка. Давай. Белкий. Белкий. Молодец. Нет, что будет. Да, все одну руку. Одну? Один. Хорошо. Другой. Другой рукой. Хорошо. Одеваем эту пировку. Полу в этой. Да. В твоей жизни будут и женщины, и дети, поэтому ты должен уметь быть второй. Продолжаем. Ну, Лёня уже радует, что руки стал хотя бы. А ну, ну, что я отвернулся. Продолжал бы дальше по корпусу. Так, так, так, так. так. Ну, так. А скиньте, скиньте, скиньте дальше. Полегче. Здрасте. Здрасте. Вот Закружу. Закружу. Битвай аж